Как заверяют сами разработчики, у них максимально нейтральная, не окрашивающая частотная характеристика, насколько это возможно, в наушниках. Но вообще у Sennheiser были такие модели, которые довольно близки к ровной чехов, поэтому имеет смысл поверить разработчикам на слово. И сами разработчики заверяют, что там, ну, естественно, хорошие драйверы, плюс преобразователи расположены под специальным углом, им имитирующим расположение монитора в студии. Uh, как бы созда создавая такой искусственный равносторонний треугольник, хотя с наушниками это довольно сложно. Но так или иначе разработчики говорят, что эти наушники идеально подойдут для работы с бинуруальным аудио и для сведения вот в спейшл аудио в том числе. Uh, цена при этом довольно, довольно демократичная, 250 долларов. И посмотрим... Как эти наушники будут звучать, я, может быть, попробую их и обязательно отпишусь или об этом расскажу позднее в одном из своих видеоблогов, например. Но довольно интересно, потому что цена и то качество, которое заявляют разработчики, соотношения, довольно интересное. Они, во всяком случае, заявляют довольно линейную АЧХ на диапазоне от 6 Гц до аж 38 кГц. То есть очень большой диапазон и довольно линейная частотная характеристика. Ну, посмотрим. Обещают нам честный низ. Что не всегда возможно в наушниках Но наушники открытого типа, соответственно, не будут, не будут уставать уши И напомню, что подобный тип наушников максимально пригоден именно для работы Длительной работы со сведением И вот особенно с бенуальным сведением Потому что, конечно же, полноценное сведение на наушниках я лично делать не рекомендую Все-таки это скорее дополнительный мониторинг Но вот для аранжировок, для какого-то предсведения Такие наушники однозначно пригодятся со следующей новостью внезапно врывается такой замечательный плеер из прошлого под названием Winamp. Если кто олдфаги здесь, пишите в комментарии, что вы знаете этот плеер. У меня лично это был первый плеер, ну не считая Windows Media там, в 2000 году или в каком-то... Винам был такой довольно любимый плеер, я через него очень многое слушал в начале 2000-х годов И как вы знаете, где-то в середине 2000-х его забросили разработчики И сейчас решили реинкарнировать Пока что э, непонятно, в каком виде он будет работать, как работать Потому что сегодня, сами понимаете, офлайн-плееры уже практически никому не нужны Только так быстренько воспроизвести что-то на компьютере Но все пользуются для этого встроенным в операционной системы средствами, этого вполне достаточно. И естественно разработчикам сейчас придется постараться, чтобы оправдать появление на рынке вновь Винампа. И некоторые предполагают, что возможно Винамп будет таким неким плеером для... Spotify музыки может быть soundcloud музыки то есть он будет как-то может быть интегрироваться со стримингом то есть вы можете создать свой аккаунт который залинкуете совместно с аккаунтом на любой стриминговых платформ которые будут поддерживаться и Vinam просто будет как такая некая оболочка удобная для вас с возможностями там эквализации и прочего все за чем славился в свое время собственно Vinam. посмотрим пока это только предположение разработчики ничего конкретного пока не сказали но как все эксперты полагают, все-таки разработчикам придется постараться, чтобы оправдать появление этого плеера сейчас, в 20-е годы 21 -го века. Компания RFX обновила свой самый популярный ромплер под названием Nexus, вы его все знаете. Теперь вышла четвертая я версия этого ромплера, напомню, ромплер это такая смесь сэмплера с синтезатором то есть основа на сэмплах, но с возможностью подкручивать звуки с помощью движка инструмента, дополнительно подмешивать некие синтеза синтезаторные призвуки и синтезаторные возможности так или иначе, разработчики уверяют, что они еще больше улучшили э, свой, но, свою новую версию Nexus а, и в первую очередь облегчили интерфейс сделали его более ну, скажем так, удобным для пользователя очень много фич, то есть появились insert-слоты внутри с которыми вы можете на любой звук вешать insert-плагины, эквалайзеры, реверы, дилеи и так далее также множество арпеджаторов встроенных, есть секвенсор встроенный все это может регулироваться, много модуляционных возможностей для макроконтроллеров и так далее то есть в принципе осовременили инструмент и самое главное, что есть возможность купить сразу максимальную версию, она, правда, стоит очень недешево, 4,5 тысячи долларов, но туда входит 200 гигабайт сэмплов и пресетов, 20, порядка 20 тысяч пресетов, это довольно много, и я уверен, что ценители Nexus и любители его оценят такое предложение, потому что, в принципе, я думаю, что такой набор перекроет практически все электронные жанры и поп-музыку в том числе поэтому если вы любитель nexus а и вам интересно вот можете обратить внимание ну а базовая версия будет стоить от 250 долларов так что переходите по ссылке в описании если вам интересно привет коллега встречаем ежемесячная подписка одно видео за 2 рубля все как вы любите много за недорого как тебе такой илон маск Полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений в формате ежемесячной подписки. Как это работает? Например, выбираем тариф «Живая музыка». Он состоит из 490 видеоуроков. На данный момент это 28 курсов. Вот его содержание. С выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет в зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета. Как получить доступ? Нужно купить подписку на этот тариф. Нажимаем кнопку «Купить» и мы попадаем на сервис Бусти, где и происходит вся магия. Здесь мы уже все подготовили, отсортировали по полочкам, сделали удобную навигацию, все в одном месте. Жмем «Подписаться». Проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик. Выбираем количество месяцев для подписки, жмем «Купить» и готово. Так что шутки в сторону, коллега. Пора обучаться по-крупному. Действуйте прямо сейчас. Компания MOOC выпустила свой новый софтверный синтезатор, который распространяется на iOS и Mac девайсах, называется Animooc Z, и это такая новая реинкарнация подобного синтезатора, который представляет из собой смесь табличного-волнового и векторного синтезатора. То есть основа в том, что вы, создавая всякие графические движения, скажем так, осцилляторов, можете менять в реальном времени звук, то есть у вас звук будет, точнее параметры генерации звука будут путешествовать по некоторым векторам, которые вы будете сами создавать, задавать, то есть графические фигуры создавать. И эти графические фигуры напрямую влияют на генерацию звука в реальном времени. Таким образом можно всякие сложные комплексные звуки создавать, пэды, лиды и так далее. То есть для космической музыки, для ambient музыки такие инструменты особенно хороши. И что самое интересное, инструмент в принципе условно-бесплатный, то есть у него есть основные функции, которые доступны всем, можно скачать там сейчас в App Store. Но, конечно же, за дополнительную оплату вы можете разблокировать дополнительные функции и большее количество пресетов, хотя и по умолчанию там довольно много пресетов. И также разработчики обещают довольно э, гибкий движок то есть вы можете даже в полифонии аккордов менять отдельно пич разных голосов так как этот синтезатор поддерживает шестиголосую полифонию э, конечно же там встроен классический фильтр мук э, и все дополнительные функции от муга которые можно найти выход вот, подобных софтверных э, синтезаторах в общем довольно интересный плагин можете также пройти по ссылке, послушать демки, как он звучит. И если у вас есть под рукой iOS девайс и Mac девайс, можете спокойно в App Store его закачать и попробовать самостоятельно. Компания Waves сразу выпустила два новых плагина в честь Черной Пятницы. Первый, первый это просто уменьшенная версия, такая демонстрационная версия второго плагина. Первый называется lo Space и представляет собой... Такой, скажем, эффект воссоздания винтажных дилеев и реверов с эффектом лоу-фай уже вшитым внутрь. Он довольно интересный интерфейс. И особенность этого плагина именно в том, чтобы генерировать такие олдскульно звучащие тейп-дилеи. И пленочный и пружинный ревербератор тоже с такой некий эффектом лоу-фая. То есть сигнал внутри этого эффекта будет немножко обрабатываться и становиться таким более грязным и впоследствии обработанным вот этим самым ревером то есть довольно интересный плагин он раздается абсолютно бесплатно пока что во всяком случае в честь вот этой всей черно пятничной и кибер понедельниковой движухи как это часто у вей бывает, и они кстати долго держат эти акции поэтому можете пройти по ссылке в описании и забрать свою копию этого плагина но а его более старший собрат уже платный называется ретро и он представляет из себя полноценный такой channel strip в котором помимо вот этих секции дилея и ревера также еще представлены дополнительные возможности по сатурированию по компрессии по эмулированию винтажных приборов то есть там вшито несколько импульсов старых винтажных приборов 50 60 70 80 благодаря которым можно окрасить звучание того или иного инструмента который вы собственно отправляете на этот плагин и воссоздать там очень интересные текстуры, то есть это прямо для тех, кто заморачивается с лоу звучанием, какие-то биты делает в таком ключе. Это очень интересный плагин, можете также послушать, как он звучит. Сейчас его также по стартовой цене отдают, довольно дешевый, по-моему, порядка 30 долларов, но, конечно же, цена может в любой момент увеличиться, поэтому переходите по ссылке в описании, если вам интересно, и забирайте бесплатную версию, и, если вам интересно, покупайте полноценную. Разработчики из Bedroom Producers Block выпустили новый бесплатный плагин, который тоже относится к реверу с эффектом искажения встроенным и в данном случае плагин называется dirty spring и судя по названию это пружинный ревербератор алгоритм пружинного ревербератора в который встроен bitcrusher то есть как заверяют разработчики bitcrusher на самом деле такой специальный ингредиент в этом плагине который может правда не во всех ситуациях но с некоторыми звуками прям добавить очень классные остроты и характера в эффект вот этого пружинного ревера который по умолчанию звучит довольно э, ну предсказуемо но с помощью биткрашера может стать очень интересным скорее всего, тоже будет полезно для тех кто работает с ambient звуками и может быть с каким-то noise звуками э, потому что там как раз биткраш эффект очень хорошо заходит и собственно разработчики здесь позволяют э, экспериментировать то есть использовать как просто ревер тем больше там настроек практически минимум то есть не нужно там что-то долго настраивать и BitCrusher можно использовать уже как дополнительную перчинку, чтобы сделать этот плагин еще более интересным по звуку. Так что переходите по ссылке в описании и забирайте этот плагин, если вам интересно. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. И пишите в комментарии, что вам из плагинов, которых я сегодня рассказал, понравилось. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Не только Cue-News, а также видео по Лоджику, также мой видеоблог. И здесь много чего еще выходит, поэтому оставайтесь на связи. Вступайте в наш Телеграм-чат, где мы все общаемся. Там уже у нас больше тысячи человек. Обмениваемся опытом по работе с Logic, по работе с плагинами, делимся скидками на разные плагины и так далее. В общем, у нас там уже активная движуха, если вы еще не подключились, обязательно подключайтесь, ссылка будет также в описании. Доступ абсолютно бесплатный, просто оставляйте свои контакты, мы вам пришлем ссылку на чат. И вступайте, задавайте вопросы, ищите меня там, я тоже всегда там на связи. В общем, успехов вам в творчестве, с вами был Дмитрий Урсул, увидимся в следующих видео, всем пока!